Здравствуйте, гости моего канала, а также мои дорогие любимые подписчицы и подписчики. Я рада видеть вас на своем канале. И сегодня я хочу вам дать очень интересную практику, которая, я думаю, вам поможет в исполнении вашего желания. Например, у вас на данный момент имеется какое-то определенное желание. Я бы порекомендовала его прописать на листочке. Вы прописываете его на листочке, без частички "не". То есть, я здоровая, у меня здоровое сердце, я вышла на определенный доход, сумму пишите. Я нашла, например, пять клиентов или любое ваше другое желание ко мне в жизнь пришел мужчина ну и так далее прописываете на листочке дальше ложите и берете водичку и читаете три раза просчитали, а теперь берете водичку, ставите, если на ночь, желательно на ночь оставить эту водичку до утра, а утром уже потом и И так эту практику желательно делать в течение 21 дня. После течение 21 дня у вас должно желание исполниться. Возможно, это исполнится желание на, за 1 день, может за два дня, а может быть и более. Но вы, главное, не разочаровывайтесь. Вы, главное, продолжайте верить и продолжайте действовать. Ваше желание обязательно исполнится. Ну, а если вам это видео было полезно, подписывайтесь на канал Мир Мысли и Чувств. Ставьте лайк видео. И оставляйте свои комментарии, насколько быстро ваше желание было исполнено.